Всем доброе утро, друзья. Сегодня с утра, 6 утра поставила я тесто, собираюсь сегодня пироги с поднялось так хорошо. Ну, шапкой должны подняться до конца. Так, делали пельмени вчера. Занесла с э, балкона. Сейчас по пакетам раскидаю. Вот еще здесь. Короче, вот пельмешки начинка у нас сегодня мясо, лук, картошка. Посолила, поперчила. Очень вкусно. Конечно, часа два я шинковала только мясо, картошка и лук. И сегодня с крупой еще буду делать. С крупой мы любим. Андрей, Юрий, давай-ка с крупой. Давно не ели. Вот с крупой мясо здесь опять. Свинина и лук. Короче, вот так вот. Крупу мы с вечера, я, э, я его не варила, а просто залила кипяточком. Она попробовала сегодня на вкус с утра, она как вареная получилась, но ну, рассыпчатая. вот. А если сваришь, она будет кашей, не надо нам такую, нам надо, чтобы рассыпчатая была. Сейчас раскидаю все по пакетам пельмешки, так как у меня противень один только свободен, и мне нужны противни. Вот поставили, поставили борщ, курица, вот. Сейчас Андрей понесет. Это курам, кошкам, короче, здесь кушать. Боньки отдельно, кости там. Так, кофе, моя. Так, раскидать надо. Короче, хочу похвастаться. Андрей мне перед новым годом подарил стиралку LG. Андрей перед новым годом подарил мне стиралку LG. Наша сломалась. Это у нас сенсорная за 56 тысяч как раз он под голыми перед новым годом за две недели хорошо заработал и мне сразу купил вот стиралку. Потому что я две недели стирала руками. Вы не представляете, друзья. Это я стирала руками вещи у девчонок. Мы, считай, каждый день почти переодеваемся. И постельное белье обязательно стирать надо было. И у меня уходило пять часов, 6 часов. Я все в ванной тусила, сидела, стирала. У меня руки были в кровь. Я просто, я не могла. Андрей говорит, сейчас деньги заработаю, куплю стиралку. Вот, купила мне стиралочку. О, классненькая она такая. Сейчас я постирала там. Чуток. Ну, выключайся. Она включиться хочет теперь. Ладно, отключится сама. Я больно-то нажимать, боюсь еще. Вот все, отключилось. Ну все, сейчас раскидаю и покажу, сколько пельмешек мы за раз съедаем. Вот, короче, по килограмму у нас пельмешек выходит. Мы уже варили один килограмм, поели, да такой, я не буду, я пельмени не люблю. Я говорю, попробуй. Домашний попробовал он такой, ой, такие вкусные, я буду их есть. Короче, вот налепили, и надо будет наполнить морозильник. Ну вот там наполнено у нас мясом. Мясо, мясо резаное, фарш, всякое такое. И надо будет еще. Вот. Ну потом это я вам в следующий раз покажу. Ну все сразу, не все сразу, как, как говорится, друзья. Это мы выкинули. Это не надо мне. Но еще на пергаментной бумаге не будет спрятать. Мне нравится Значит, все. Еще, друзья, хочу Постануться Смотрите, какой Андрей мне поставил С работы превью Очень удобно Мне очень нравится Я прям файфую от этого птица. Классно говорит не выкидывать же он привез поставил а то стоял там не знаю какой какой непонятный вау ты ч мадам по одеялом притащилась холодно. холодно одеться надо. в итоге сломался чайник этот жалко конечно ночью ну, поделаешь вот так теперь со старинным чайником работаем пьем чай А, у, -у. у тебя есть там майонез полный у тебя уже майонез динара не любит не хочу говорит да да майонез пирожки кушать Вот молоко свежее пирожки бочка посварил дути молочко холодное только недавно надоеная от козочек наших. Пирожки такие смачные получились, как обычно. Это, это. Вот такие красопедные. Ой, а -а -а, какие красивые пирожки. Вот еще два листа у меня. Суп, ну, конечно, обалденный. Папа же варил. Что ползаешь? Пирог убежал? Ну, вот, друзья, блин, цвет, конечно, и передает. О, вот так, более-менее, уф. А, привет, привет, Даринка. Вот, короче, сейчас только вышли у нас пирожки. Ты чего? Сейчас. Кляпка, да? Дай-ка, мамуля. Мама пирожки положит туда, дай. Как нет? Дай. Дарин, дай маме. Дай поставь, положим пирожки. Смотри. Надо вытащить все. А, какие красивые. С крупой пирожки.